Всем привет. Сегодня обзоре узоре материнская плата Gigabyte Aurus X299 Gaming 9, которая основана на самой последней логике от компании Intel чипсет X299 и предназначена для работы с новыми процессорами X-серии. В данный момент компания Gigabyte предлагает 7 моделей материнских плат на чипсете X299. Из них Gaming 9 является самой топовой версией. Кстати говоря, и между всеми ими есть большие отличия. Поэтому, если говорить по сути, есть только три отличающиеся между собой модели. И начнем мы, как всегда, с внешнего вида. На моей памяти это одна из самых красивых материнок. И лично для меня, в отличие от, наверное, многих других, это минус, так как ливинную долю ее цены составляет разработка и внедрение этого дизайна, которая никак не влияет на производительность и надежность. И в большинстве случаев эту красоту не будет видно, так как она будет заключена в корпус и стоять под столом. Единственное, что действительно полезно для меня, так это подсветка заглушки входов и выходов материнки, благодаря чему подключение различных периферийных устройств в темноте становится легкой задачей. Я не буду подробно останавливаться на внешнем виде, но отмечу, что материнка имеет настраиваемую подсветку с возможностью подключения светодиодных лент, работой которых также можно управлять. Следующий момент в внешнем виде это backplate. В данном случае она является декоративным элементом дизайна и никак не участвует в охлаждении материнки. Хотя у меня была надежда, что она помогает охлаждать элемент питания платы с обратной стороны. А вот радиатор элементов системы питания, помимо декоративной составляющей, также еще и эффективно справляется со своей непосредственной задачей. Все дело в его форме. Он состоит из двух радиаторов, связанных между собой тепловой трубкой. Эта конструкция далеко не новая и часто применяется в дорогих платах, к которым относятся и материнские платы на чипсете X299, судя по их ценнику. Но по непонятным причинам почти все конкуренты выпустили свои материнки с маленькими и неэффективными радиаторами. Во время тестирования зоны VRM я не применял никакого дополнительного охлаждения. И сейчас вы видите температуры радиатора и задней части материнки в районе VRM, которые я зафиксировал после получаса работы в режиме стресс теста, к тому же с разогнанным процессором. Если сравнивать данные значения температуры с теми что я снял в таких же условиях с моей старой системы, то разница конечно же значительна. Но это все равно не те 100 и более градусов, про которые говорил Bauer в своем видео про нагрев зоны VRM, И к тому же у него на тесте была материнка Gigabyte Gaming 3, которая имеет такой же простой радиатор в качестве охлаждения, как и конкуренты. Также хочу отметить, что во время обычной нагрузки в тех же играх температура задней части материнки не превышала 55 градусов, поэтому данные показатели я считаю вполне хорошими, а погрешность данных измерений не превышает пары градусов. А вот радиатор чипсета X299 не такой эффективный и недостаточно хорошо справляется со своей задачей, как раз из-за декоративных примочек в виде подсветки, за чего температура чипсета буквально со старта системы равна 50 градусам и со временем может вырасти до 60. Я подозреваю, что именно из-за этой высокой температуры иногда некоторые приложения, а в основном Google Браузер Chrome, подвисали во время работы компьютера. Ну или из-за того, что инженеры Gigabyte как-то некорректно организовали связь некоторых SSD M2, В результате чего происходили такие сбои. Так как после установки этого же SSD в слот PCI-Express, таких проблем больше не наблюдалось. В принципе данная проблема в закрытом корпусе с хорошей вентиляцией не будет так актуальна. Но я все равно считаю, что нельзя в угоду красоты жертвовать эффективностью охлаждения компонентов материнской платы. Также одним из важнейших достоинств материнской платы является ее функциональность, в каких-то моментах даже излишняя. К примеру, я до сих пор не понимаю смысла установки двух сетевых карт, потому что конкретно в этом случае, как и в большинстве других, они от разных производителей, а значит они не заработают в одной связке. Также можно подключить до трех SSD M2, хотя придется пожертвовать частью SAD-подключений, если подключать все три SSD M2 сразу. Лично для меня полезным оказалась возможность подключения двух водяных помп, благодаря чему я сделал отдельные контуры для охлаждения процессора и видеокарты. Также присутствует много разных USB портов различных стандартов и прочие возможности, о которых подробно рассказано на странице, посвященной этой материнке, а вот не рассказано на ней про ее реальную работу, про которую я сейчас вам не расскажу. Данная материнка тестировалась в связке с процессором i7-7820X. Обзор и тестирование которого будет в следующем видео. Сам процессор должен работать в диапазоне 3,6,4 и 3 ГГц, а в некоторых случаях достигает 4,5 ГГц. Так вот, при стандартных настройках материнской платы процессор работал максимум на частоте 4 ГГц. После смены версии биоса на самую свежую ничего не изменилось, поэтому мне пришлось руками выставлять множитель 45 в биосе, чтобы процессор работал на частоте 4,5 ГГц. В принципе ничего сложного и после длительного тестирования проблем в работе не обнаружено. Кстати о биосе, он очень неудобный и содержит мало настроек. Затем я проверил режим авторазгона в утилите EasyTune. В результате проверки процессор взял частоту 4,7 ГГц, но его реальная работа ограничивалась только 4,5 ГГц в любом приложении. Во время тестирования материнки я заметил две неприятные вещи в ее работе. Первое это неправильные показания температуры процессора. Простая материнка показывала температуру в районе 16-18 градусов, чего не может быть в природе, так как постоянная температура в моей комнате в районе 25 градусов. Также это не могло быть еще и потому, что датчик температуры жидкости, который я установил сразу при выходе жидкости из водоблока процессора, показывал температуру 29 градусов. Второй момент. При работе процессора в режиме большой нагрузки или стресс-теста происходило проседание определенных напряжений в материнке на величину до 10%, что негативно сказывается на производительности, особенно при разгоне, и это при том, что ручная установка фиксированных значений не помогла. По полученным результатам я могу заключить следующее. Материнка Gaming 9 качественный и многофункциональный продукт, но она не подойдет экстремальным оверклокерам, хотя сама Гигабайт утверждает обратное. Также данная материнка является самой дорогой на данный момент, что никак не вяжется с продуманной ценовой политикой у тех же видеокарт AORUS. Поэтому конкретно модель Gaming 9 я рекомендую только тем, кто не ограничен финансами, а для всех остальных я рекомендую версию Gaming 7, которая является по сути той же материнкой, но отличается комплектацией, а также отсутствием двух из трех радиаторов для SSD M2 и бэкплейта, а заглушка входов и выходов материнки не имеет подсветки.